всех на нашем канале мы продолжаем наши дневники бурсы сегодня опять суббота и опять еду на наше стрельбище погода что-то опять подляны делает вчера было так хорошо красиво тепло и солнечно сегодня облачно и туманно я сегодня пассажиром меня сегодня везет руслан килько всем привет а там сзади у нас есть Ира. Ира, помощи маме ручкой. <смех> вот. И утро для нас немножко туманное. Потому что вчера у нас было собрание нашего клуба, на которых и я, и Руслан получили вот такие вот красивые... Значки кандидатов в мастера спорта по практической стрельбе. В общем, награды нашли героев. Мы, естественно, это дело немножко были, Поэтому легли спать немножко поздно. Что мы сегодня будем тренировать? Сегодня мы будем тренировать штрафные мишени. Это те мишени, которые нельзя поражать при выполнении упражнения и за поражения которых начисляются штрафные баллы. <coughs> в принципе, по идее, учитывая то, что вид спорта у нас называется практическая стрельба, эти движения имитируют там заложника или какую-то цель, которую тебя ни в коем случае нельзя поразить, но Честно говоря, в жизни я бы не рискнул бы стрелять дробью по столь близко расположенным мишеням. Но ну, как бы на соревнованиях ничего получается. Стоят целые. Понял. Ну... Блин, кофе хочется. Сейчас заедем за кофейком. И в бодром настроении завалимся на стрельбище. Ну, Да-да-да, в бодром настроении бодро завалимся, бодро заляжем и а бодро будем спать. Да, да, да. Завтрак, спортсмен. Какой спортивный хот-дог с майонезом. Да. Беговая кукурузка. Вот это он и есть, жить нельзя. Хочу еще вам немножко про бурсу рассказать. Вот Руслан, который в этом году уже у нас инструктор и тренер. В прошлом году тоже был студентом бурса. Вот, Ира. Да, было классно. Тоже. Что -то расскажешь, как? Как ощущение да. по прошествию. А хочется еще каждый раз. Я вот своих тоже, кореша, и у всех наших ребят протекают сейчас кого не спрошу все говорят было классно в курсе еще хотим на, самый... втор... на второй курс надо вас поставлять работниками так... это так наверное и будет кое-кто это к чувству и попадет потому что как бы там ни было практика должна быть постоянно и регулярно тренироваться кое-кто это упускает а забывать этого не надо это mm -hmm. как раз самый важный момент ну вот а для трусла на самом деле в этом плане вообще там да уникальный человек, он для того, чтобы тренироваться, каждый раз ездит к нам из Жутомера на стрельбу еще. Каждую субботу, а то и суббота и воскресенье, он пилит к нам эти сколько там, что слышим? Да? 120 километров. 120 километров для того, чтобы тренироваться. Ну, вот, собственно говоря, вот так вот выглядит воля к победе. Да, желание. И желание тренироваться. Потому что, я думаю, что Академатическая стрельба заслуживает еще большего внимания и большего количества людей, нужно только понимание всему этого. А вот Бурса как раз этому и научит Для начала база, а потом уже желание только развиваться А без этого уже никуда Руся, как тебе тренерство? А, совсем по-другому воспринимается все то, что когда стреляешь сам как стрелок, и то, как уже смотришь за другими, вот эти нюансы, мелкие ошибки, тогда уже начинаешь анализировать по-другому сам себя. понимая, что ты неправильно делал, потому что как бы со стороны на ком-то виднее получается. Ты уже по-другому анализируешь те же самые упражнения, выполнения, те же самые элементы. И начинаешь лично для себя, то что я заметил, более серьезно относиться к каким-то мелким э, особенностям, которые в конце концов потом э, позитивом э, возвращаются. Больше вопрос задумываюсь себе о холощении. О всем, то есть банальное холощение дома стало уже как бы э, необходимостью. Это как покупка зубы почистил, кинул пару четверок, да, там. Дома валяешься на диване, тут с дым, блин, вечером, ну чего-то не хватает. они а похолостить ли? Вау, оживаешь, поработал и все. Едешь в командировку, да, там да, берешь с тобой ружье, фальшпатроны, поезд, да. грифники. Да. Да. В метро да. пока едешь, там люди читают, едешь, холостишь. И как оно вставать в такую рай? Ну, думаю, думаю да, думаю, минут пятнадцать, да. А, я, я понял. Я там... Да, давайте, ждем. А какая <смех> Хоть такая. А. Как? как стреляются в штрафные? Ну, в принципе, вот такие вот группы, да? <смех> вот как штрафная <смех> Страф... <смех> страйк. <смех> И ей рядом ничего не мешает. Обычно она зацеливается где-то наполовину. С дистанции до 10 метров и с дульным сужением здесь, паучок. Ну, Прицелишься не в центр. Делишка пополам. Прицелище. Вот, вот, да, вот у тебя тарелка. Вот у меня визуально пополам и тут вот, впереди вот, Дальняя отзывка. Да. Это, в принципе, самая простая случая. убить зачетную слоу. Кодя, улыбнись. Малатура! Так, у тебя тоже цилиндр, дальняя мистера Ну, там, на позиции... А еще у нас есть чудесный сервис, вот такой вот кофе, коштучок при желании. Сань, а, а сделай кофе-купачку. С удовольствием. Какой? Да как всегда, капучинка большая. Тут еще начинает играть номер дроби, почему мы там говорим часто про, шестую, про шестой номер дроби Отрыв одной-двух дробин в шестерке скорее всего не положит зачет Хотя щит все равно бывает хэп На четверке даже одной дробиной часто вот ровную тарелку Богдан, расскажите нам, как вам нелегкий инструкторский хлеб? Я не знаю. Все, как... все, все, все. Все как обычно. Хлеба не видел. Масло прямо на колбасу. Да, да. икры тоже. Вот так вот. Бедный, несчастный, холодный, голодный. Стрелок готов? Внимание. Куда погнал? Целится кто будет? А. Вот поэтому он и застрял Вот такой вот пожеланный патрон Моссберг скушает Ну, смотря какой 590 Моссберг скушает Когда он почищен, там вообще. Тактически. Расскажите нам. Как же вы перешли от Сейчас. От чего, простите? Расскажите, как же вы перешли от коробочек к вот этому? А, от коробочек вот этому? Сепаратизму этому по четыре. Несколько матчей, унизительных для меня. Потому что сложно соревноваться, когда у тебя магазин 7, а у людей по 12. И зарядка по одному, да, а ну и зарядка по, по одному тоже как-то. Я там, конечно, научился немножечко парами, но уже чуть там попозже. Но, собственно, потихоньку-потихоньку так, так, так, так и перешел. Так все-таки скажи, практическая стрельба и самооборона. Это две разные вещи, но практическая стрельба это как бы базовый навык. А самооборона потом уже как бы... Если ты умеешь стрелять, тебе всегда пригодится. Даже при самообороне.